дорогие партнеры! Добрый вечер, уважаемые гости! С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. За год и два месяца у нас в компании более 25 тысяч уже рабочих кабинетов. Выплачивается ежемесячно миллионы рублей нашим партнерам. Это только через платежные системы. Нам не нужны колокола. Эти цифры сами говорят за себя. Наша компания – это сообщество взаимопомощи и благотворительности. Любой пользователь интернета, даже не регистрируясь у нас в компании, всегда может посмотреть на главной странице сайта маркетинг наших двух основных программ. Это маркетинг «Идеал М-Мини» и маркетинг «Идеал М-Макси». Это две программы наши основные. Почитать наши отзывы партнеров о нашей компании, посмотреть презентацию нашей компании и, конечно, посмотреть документы о легализации нашей компании и проверить эти документы. Есть у нас дорожная карта. На сегодняшний день у нас восемь программ. И любой пользователь интернета, открыв ссылку нашу, нашего сайта, всегда может посмотреть, когда и какие программы были запущены у нас в компании. Есть у нас прямая связь с администрацией и есть официальный чат в Телеграме. Как только вы проходите регистрацию э, и открыли ссылку, я вам, о, вас очень прошу, прежде чем м, начинать регистрацию, ознакомьтесь с пользовательским соглашением оферта. Если вас не устраивает какой-то пункт у нас в нашей оферте, я вас очень прошу, прекратите регистрацию и закройте ссылку. А те, которые э, люди пришли э, все к нам в компанию и все устраивает нашим пользователям соглашения, продолжают регистрацию. И после регистрации нужно сделать авторизацию. Это виски, логин и пароль. И после этого вы входите в кабинет. Кабинет у нас легко управляемый. И ваш бизнес всегда начинается именно с заполнения профиля. Это ваш офис. Это ваша Ваше рабочее место, где вы ежедневно приходите на работу. И, конечно, ваш бизнес должен иметь свое лицо. Это в первую очередь установить аватар. Ваш бизнес – это... Ну, как ваша империя, и в нем вы или император, или императрица. И обязательно должен, ваш бизнес имеет ваше лицо. Установите аватар, загрузите фотографию с вашего компьютера или же с телефона, и как только придет код от вашей фотографии, нажимаем кнопочку «Загрузить». И, конечно, начинаете заполнять профиль. Если вас, вы столкнулись с какими-то проблемами, что не сможете правильно заполнить профиль, у нас есть уроки по кабинету. Но он очень просто заполняется. Ваше имя и фамилию нужно ввести. Скайп. Если скайпа нет, напишите нет. в Телефон есть у каждого в кармане. Страничка ВК. Это обязательно должна быть у каждого нашего партнера и не только ВК. Вы должны хотя бы иметь три социальные сети для того, чтобы масштабировать свой бизнес, развивать его бизнес. Наш бизнес находится он. Online. И поэтому всю информацию и рекламу, без рекламы деньги печатает только Монетный двор, а мы с вами интернет-подприниматели. И поэтому мы даем свою информацию только через свои странички в социальных сетях и через YouTube-канал. А в Телеграм. Это неотъемлемая сейчас часть нашего бизнеса, так как бизнес полностью, наверное, перешел в Телеграм. Очень мало людей продолжают работать в Скайпе. Это те, которые мы по 12-15 по лет в интернете, и поэтому мы привыкли работать в Скайпе. А молодежь уже вся перешла только в Телеграм. Следующий этап – это раздел кошельки. Ни одна ячейка не должна быть, ребята, в этом разделе быть пустой. Если вы не будете работать или с Perfect Money, или с FIRE кошельком, то пропишите три нуля и тогда нажимайте кнопочку «Сохранить». Но я вам советую не прописывать эти кошельки а именно от руки. Вы откройте свои кошельки, скопируйте номер кошелька и вставьте. Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Поэтому прописать нужно карточку свою, написать имя на русском языке на кого оформлена эта карточка, написать номер телефона, куда привязана карточка и название банка. Все на русском языке. А если вам не понравился и не устраивает ваш пароль, вы всегда его можете заменить в этом разделе. Ну и, конечно, финансовый пароль. Вы должны свой бизнес а обезопасить, вы должны его сохранить, чтобы ваши деньги были в сохранности. Финансовый пароль устанавливается из четырех или шести цифр. Я советую вам, а, запишите его в, в, на столе в блокноте и запишите его на компьютере а, в текстовом документе и сохраните. И только тогда прописывайте и устанавливайте, нажимаете кнопочку «Установить». И ваш пароль устанавливается. Следующий этап – это а, уроки по кабинету. А, наш бизнес полностью управляемый. И как управлять... Как правильно заполнить профиль, есть у нас ролик. А Как пополнить, сделать вывод и перевод между партнерами. У нас есть внутренний перевод между партнерами. И как работать с такой функцией, как поисковик, которая находится на каждой нашей площадке, на каждой нашей программе. А где через эту функцию можно просмотреть полностью всю свою структуру. Как правильно управлять бронями? У нас наш бизнес полностью управляемый, только без одного этого нашего ноу-хау, который стартовал у нас 11 декабря, это неуправляемая глобальная матрица, ну, каждая компания должна иметь все как в магазине, чтобы был выбор. Одни любят работать с бронями, другие любят работать без броней. Поэтому у, наш, у нас в компании есть теперь полностью все. Как правильно управлять бронями? Пожалуйста, изучите этот ролик. Он вам будет помогать в работе. Ведь у нас бизнес управляемый, управляемый. Ну и в разделе. Какие в разделе «Партнеры» находится ваша партнерская ссылка и отображаются партнеры или будут отображаться на три уровня в глубину. А по поводу вашей партнерской ссылки. Я вас очень прошу, ребята, не надо а, а, рассылать а, приглашение. Приглашение вы не поп-дива, не рок-звезда, не подарочный сертификат и не даже не билет на футбольный матч. Вы в первую очередь, интернет-предприниматель. И рассылать все ваши приглашения, это как-то некорректно. Вы просто должны давать информацию со своих страничек, со своих... Мы менеджеры, мы информационные менеджеры, мы блогеры, которые дают информацию людям. Вы должны масштабировать свой бизнес, развивать его. И для помощи нашим партнерам у нас подключен сервис онлайн. Для онлайн бизнеса, вернее, где в этом сервисе есть очень шикарные инструменты, которые помогают нашим партнерам, а, заменяют полностью 99% всей рутинной работы. А этот сервис а, вы можете или с кабинета а, нажать на этот баннер и зарегистрироваться, или взять ссылку у своего спонсора, если ваш спонсор уже есть в этом а, сервисе. Как правильно работать и настроить этот сервис есть здесь ролики нажимаете на середину ролика и ролик открывается у вас в браузере и начинаете все делать по ролику настройте этот сервис и он будет это незаменимый помощник вашему бизнесу я буквально вчера вот это вот мое объявление я вчера за 7 долларов на 30 дней дала объявление здесь ВИП всего лишь стоит 3 доллара. Это не такая огромная сумма, чтобы начать развивать свой бизнес. Итак, возвращаемся дальше. Какие, какие программы у нас на сегодняшний день есть в нашей компании? Это программы. Идеал м Это уникальная программа, где вход составляет тысячу рублей, и в этой программе есть подключена такая глобальная матрица, которая кланопад. и мы за один круг делаем 12 тысяч зарабатываем, плюс выпускаем клона. Три клона в кланопад и плюс выходим на основную площадку Идеал М-Мини. Идеал М-Мини ⁇ это наша основная площадка. Мы стартовали с этой площадкой 23 сентября 2021 года. Она наша была одна единственная. Это только через три месяца запустилась Идеал М-Макси. Они были у нас готовы, но мы сначала запустили мини, а потом запустили макси. С идеал М мини у вас вход составляет полторы тысячи, за один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 244 тысячи. Это только одно ваше бизнес-место. А у вас их будет очень много. И есть выход за 15 тысяч в идеал М макси. Идеал макси вход составляет 15 тысяч и за один круг зарабатываете 2 миллиона 590 тысяч тысяч Это только одно ваше бизнес-место. Есть выход на фабрику клонов, она а такая программа за 10 тысяч, где вы будете а, активно, если будете на МАКСе работать, то активно будете продвигаться на этой площадке. А там три семиместных стола, два стола а, рабочих и третий стол выплаты. На 10 тысяч а, программа вы за один круг зарабатываете 230 тысяч. А на тысячу рублей программе вы зарабатываете 23 тысячи. И «Микромани» – это социальная площадочка. Вход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы а, выходите в «Идеал М» в банк, в «Идеал М» мини. И плюс зарабатываете четыре с половиной тысячи. Идеал, вернее, макси мани Это площадочка. Она имеет всего лишь три стола, два рабочих и последний, третий стол выплаты. Вход составляет пять За один круг вы зарабатываете. Выходите в идеал М-банк. И плюс вы зарабатываете 54 тысячи это шикарная площадка и выходите в идеал макси как вы видите у нас все программы взаимосвязаны друг с другом одна единственная программа которая называется fast track это независимые две программы которые стоят рядом но Вход на одну программу составляет 750 рублей, на вторую семь с половиной тысяч. Там всего лишь один рабочий стол. И на одном столе на программе за 750 рублей вы зарабатываете, за один круг, это с трех партнеров, полторы тысячи, и плюс у вас открывается реинвест этого стола. И на 7,5 вы зарабатываете 15 тысяч. За, на какую программу заходить, это вы уже решаете сами. И наше ноу-хау, которая глобальная матрица, где расстановка идет слева направо на свободные места, вашу структуру имеет две программы. Одна программа на полторы тысячи, а вторая программа на три ну и в разделе партнеры я уже вам сказала, что находится ваша реферальная ссылка и партнеры отображаются на три уровня глубину. И давайте мы теперь с вами, ребята, перейдем на слайды и сегодня мы разберем а, несколько наших программ. Да, да, я к вам обращаюсь. Если вам за 50 и вы хотите позволить себе в этой жизни лучше и действительно чувствовать себя комфортно с точки зрения денег, с точки зрения времени, то досмотрите это видео до конца. А что же такое Идеал-М? Это гарантированная выплата, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше главное преимущество – это… Компания наша официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Есть дорожная карта. Видно, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет полностью автоматизирован. Уроки есть по кабинету. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании есть 8 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу, в любой стол. На любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика на на каждой программе, вход доступен от пенсионера до миллионера, вход открыт в любой стол. На основных программах есть реферальная программа на три уровня в глубину, И нет абонентской платы, выплаты в каждом столе, циклы очень короткие, нет отчислений ни на компанию, ни на адми администрацию, все деньги 100% распределяются среди партнеров, а идет от партнера к партнеру. Пополнение и вывод со всех карт Российской Федерации. Подключен Пайер кошелек, Perfect Money и подключена фрикасса. Есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, есть сервисы с инструментами для онлайн-бизнеса. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и прямая связь с нашей администрацией. Ставьте, ребята, свои цели. Вы пришли в компанию и неважно, у нас нет таких программ, как жилищная программа. у нас нет автопрограмм, у нас есть деньги. И деньги правят миром. У нас можно, работая у нас в компании, можно купить и машину, можно купить и квартиру, и дачи, можно поехать заработать и на путешествия. Да мало ли куда, нужны людям большие суммы денег. Это... Ну, считаю, что каждый решает э, сам, куда ему нужны большие суммы денег. Э, начнем мы, конечно, с маленькой программы, это э, микро -мани. это социальная программа, где вход составляет, как я уже говорила, 500 рублей, на этой программе, можно нарабатывать себе партнеров, команду, те, которые только люди пришли в интернет, которые еще не умеют работать и не знают, что, они знают, вернее, о том, что есть деньги в интернете, а что там, где команда, там и можно хорошо зарабатывать. Поэтому можно заводить новых партнеров, новичков на эту программу. Это не такая большая сумма 500 рублей, но эти 500 рублей со второго партнера он вернет их себе на баланс для вывода. Активируйтесь и как только к вам приходит этот первый партнер, эти 500 рублей идут в накопительный баланс. У нас есть баланс на вывод, у нас есть накопительный баланс. В накопительном балансе деньги накапливаются для перехода по столам следующий стол. Со второго партнера, как только партнер второй приходит, 500 рублей возвращаются деньги на баланс для вывода у нас в компании невозможно потерять свои вложенные деньги у нас только можно приумножать вы или с первого или со второго партнера вы всегда будете на любой программе возвращать свои вложенные деньги а дальше идут только ваши заработки с третьего партнера это с первого из третьего это тысяча рублей и у вас активируется Второй стол за 1000 рублей, он активируется у вас автоматом. Как только под первого партнера пришли три партнера, он переходит к вам, становится на первое место. И эта 1000 идет накопление. Под второго партнера пришли три партнера, он приходит и становится к вам на это место. И вы куда идете, вы летите в идеал М-банк. У вас активируется первый стол за 1000 рублей. А если вы там есть, то ваш клон становится именно по вашей броне. А вот третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Как только первый партнер закрывает свой второй стол и приходит к вам, становится на это место. Реинвест за 500 рублей открывается у вас с первого стола. И плюс у вас активируется идеал мини за 1500 это наша э, основная программа. И если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне. А вот со второго и с третьего эти по 2000 идут вам на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом и заработали 4500 и ушли в две наших шикарных программы У вас активировался если у вас там нет Идеал М-Банк, и активировалась Идеал М-Мини. Все ваши партнеры, все ваши клоны, все клоны ваших партнеров будут четко идти шаг за шагом по, а, за вами и в банк, и на эту площадку Идеал М-Мини. Ну вот такая вот площадка у нас. Она довольно-таки хорошая. А теперь фаст -трек. как я уже говорила а по этим двум программам, они у нас две независимые друг от друга программы. Они просто стоят рядом. Вход на одну программу 750, на вторую 7500. Куда и какие деньги вам нужны, или маленькие, или большие деньги, это уже решаете вы сами. Здесь... Работать вы будете на одном столе. Он у вас будет с трех партнеров закрываться, вернее, со второго партнера у вас будет постоянно открываться реинвест. Реинвест будет за спонсором. Вы будете лететь своему спонсору, а ваши партнеры будут их реинвесты лететь к вам. И то ли закрывать реинвестное место, то ли закрывать выплатное место. Как только к вам приходит первый партнер, 750 идет на баланс для вывода. А со второго идет, как я уже сказала, реинвест. У вас открылся запасной этот, этот стол. Третий партнер, опять 750 на баланс для вывода. Всего лишь три партнера у вас открылся, реинвест и плюс вы получили полторы тысячи. Вы можете активировать идеал m мини если вы а, пришли серьезно делать серьезный бизнес у нас в компании. И всех своих партнеров а, настраивать на то, что все заходим сюда. И прошли один круг, заработали полторы тысячи, активировали. Следующее. Помогли первому партнеру, если он согласен, то вы помогаете ему заработать эти полторы тысячи. И он активирует. И вместе с вами идет на «Идеал М-Мини». Здесь можно на этой площадке наработать себе команду. Дальше некоторые спрашивают, а вот три партнера, а дальше? А дальше будет опять четвертый партнер 4, «750». Пятый партнер, у вас опять открывается реинвест этого стола. С шестого опять у вас 750 на баланс для вывода. И так до бесконечности. Крутись, не ленись. Сколько вы будете здесь работать, столько и будете получать. А на 7500 первый партнер приходит 7500 на баланс для вывода. Со второго реинвест за спонсором. Ваши партнеры будут лететь реинвест к вам. И... Третий партнер 7,5 на баланс для вывода. У вас три партнера, а у вас на балансе 15 тысяч. Точно так, 4, 5, 6 это уже 30 тысяч. 7, 8, 9 45 тысяч. Ну и до бесконечности. Это вы уже решаете сами на какой программе вы будете работать. А какая вам более подходит, интереснее, то ли вы пришли за большими деньгами, то ли вы пришли за маленькими деньгами. Это вы уже решаете сами. Следующая программа – это наш Идеал М-Банк. Идеал М-Банк. Вход на него составляет 1000 рублей. Перед вами… Три рабочих, два рабочих стола, а третий стол это полностью ваша зарплата. Как только первый партнер приходит к вам и становится на это место, то эти тысячи идет накопление. Со второго партнера ваш клон запускается в кланопак за 500 рублей и распределяется эти 500 рублей на, по 50 рублей на 10 уровней в глубину. А 500 рублей идет накопление и прибавляется к третьему партнеру эти полторы тысячи. И у вас автоматом активируется второй стол за половиной тысячи. Как только первый партнер Закрыл свой первый стол, он приходит становится к вам. Партнеры первого уровня, первой линии, они проходят ваши столы один раз. И он пришел, встал к вам на первый, на второй и на третий. Все, и он ушел уже, вернее возвращается к вам с третьего стола. Это его реинвест, он будет возвращаться постоянно к своему спонсору. Точно так и вы будете возвращаться постоянно к своему спонсору. Второй партнер, как только приходит на это место, вы 2000 получаете на баланс для вывода, и за 500 рублей опять второй клон летит в клонопад. Это глобальная десятиуровневая матрица, где а, заполняется полностью в нашей компании. У нас реферальная привязка есть только на этих трех столах. Здесь, на этой глобальной матрице, у нас нет реферальной привязки. Здесь рас... начисления идут только по расстановке. Третий партнер вам дает переход за 5000 в третий стол. Как только первый партнер закрывает свой второй стол, он приходит становится на это место. Получаете 2500 на баланс для вывода. И активируется за 1500 идеал М Мини. реинвест идет. Первого стола за спонсором. Второй партнер. У вас реинвест идет за спонсором. Три с половиной на баланс для вывода. За 500 рублей ваш третий клон запускается в Клонопад. И третий партнер вам дает 4000 на баланс для вывода и реинвест за спонсором на первый стол. Вот такая вот наша а, а, шикарная площадка. Она настолько, ребята, уникальна, уникальна тем именно вот этим планопадом. А он вам принесет очень большие деньги, если вы будете активно здесь работать. И давайте подведем итог. Вы одним всего лишь бизнес-местом прошли по столам, вы заработали 12 тысяч, ушли в идеал М-мини за полторы тысячи и плюс ваших три клона запустили в планопад. Кланопад, как я уже сказала, это десятиуровневая глобальная матрица, где заполняется полностью нашей, полностью нашей всей компанией. Здесь нет реферальной привязки. Начисление проводится только по расстановке. Если к вам на первый уровень становится 3 клона, вы получаете 150. Ваш клон стал на второй уровень и вы получили 450 рублей. С третьего уровня вы получаете 1350. И так до десятого уровня 2 миллиона 952 450. Каждый ваш клон, запущенный именно сюда в кланопад, принесет вам в дальнейшем... 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот рублей. Ребята, рассмотрите именно эту площадку. Она настолько уникальна. Здесь вы себе сделаете настолько уникальную, просто шикарную финансовую подушку, которая вам вас обеспечит. И не только вас, обеспечит ваших детей и ваших внуков. Поверьте мне, потом вспомните мои слова. Это уникальнейшая площадка. И наша э, очень шикарнейшая площадочка, она у нас небольшая, максимально. Здесь всего 3 стола, 2 рабочих, а третий стол полностью ваша зарплата. Ну, вход составляет на нее 5000 Это не такие огромные деньги, чтобы заработать вот такую сумму всего лишь за один круг. Первый партнер, как только приходит к вам и становится 5000, идет накопление. Со второго партнера вы ну, 4000 а, получаете на баланс для вывода, а за 1000 у вас активируется идеал М-банк. Если вы там есть, то ваш клон летит по этой броне. У меня, например, команда уже пошла, одна из команд пошла уже на... Третий круг вот именно э, здесь, на этой площадке. Они уже за, э, вышли на третий стол э, в Идеал М-банке. Это настолько, им понравилось настолько, а э, денежная площадка, ребята, вот честное слово, э, деньги сыпятся на баланс, как мешки. Третий партнер вам дает переход за 10 тысяч во второй стол. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит. 10 тысяч идет накопление. Со второго партнера 10 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 20 тысяч в третий стол. Как только к вам на третий стол прилетает первый партнер, реинвест за 5 тысяч летит в первый стол. Плюс активируется идеал м макси. Они у меня даже уже вышли с идеал М-Макси, вышли на фабрику клонов за 10 тысяч. Как только активируется этот у вас идеал М-Макси, а если вы там уже есть, то ваш клон станет именно по вашей броне, куда у вас выставлена бронь. А со второго партнера вы получаете 20 тысяч, с третьего 20 тысяч. Давайте подведем итог. 3, 9, 27. 27 командных людей. Ребят, 27 командных людей. А если вы пойдете 3 на 3, каждый пригласит по три партнера, то вы все 27, получите все по 54 тысячи. И все уйдете и в банк, и в идеал ММАКС. Скажите же, очень круто, очень круто. Как начать зарабатывать, ребята? Да начать зарабатывать – это только нужно действовать. Только действия приводят к желаемому результату. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Я всем желаю счастья, здоровья, семейного и финансового благополучия.